Один звонок и нужный голос в трубке и мир перевернулся. Я жива, он позвонил. За эти три минутки она, наверное, жизнь бы отдала. Один звонок и все забыть готова, чтобы только ощутить его тепло, любить и целовать. Снова и снова и чувство пустоты внутри прошло. Один звонок и долгое молчание. С губ, слетевшие, прости. Не больно быть с тобой на расстоянии, впусти меня, прошу тебя, впусти. В дверь, в утро, в жизнь и в сердце, если сможешь, что говорить, Ты очень мне нужна, словами боли в сердце не изложишь, впусти, чтобы показать, как ты важна. Я просто понял, без тебя нет смысла, нет ожидания чуда в Новый год, дни без тебя. Они всего лишь числа, и, кажется, с ума сойду вот-вот. Скажи, что я могу к тебе прийти, скажи, что я еще не опоздал. Кроме тебя, мне некуда идти, я счастье в твоем доме потерял. Она в ответ молчала, просто голос исчез. Язык, казалось, онемел, и дрожь в коленях. Сердце сладко сжалось так, словно ангел за спиной упел. Он шептал, скажи. Скажи хоть слово, или пошли подальше, дурака. А я буду звонить снова и снова, и дернулась предательски рука. Она стояла, прислонившись к двери, и как девчонка плакала на взрыд. Не знаю, что тебе ответить, веришь, душа и тело за тобой болит. До хруста в пальцах, до щемящих стонов, до самого нутра, до хрипоты, не знает сердца никаких законов. Одну лишь правду знает, нужен ты, А дальше все. Щелчок, открыта дверь минуты, Его взгляд, а вот и я, и в ушко шепот, ты моя теперь, любимая, желанная моя, глаза в глаза и больше ничего, Слова излишне стали не нужны, Хотели оба только одного, друг друга, страстный губ и тишины. А утром он ей смело признавался, как неумело счастье забывал, как заменить рукой ее пытался, и сколько ее номер набирал, пока не наступило озарение, что страх и гордость лишние в пути и канули последние сомнения, я должен позвонить ради любви. Мы можем ждать, страдать от одиночества, не с теми разделить свои года, не бойтесь, позвоните тем, с кем хочется быть вместе и сегодня, и всегда.